Пермь, Сюргут, Лябин, Сирок. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, давайте начинать. Сегодня мы с вами проводим наш командный тренинг. Для чего? Для того, чтобы вы смогли делать определенные успехи да, в этом бизнесе, потому что этот бизнес получается очень быстро, когда вы еще и тренируетесь, и получаете какую-то практику, и наша задача максимум вам передавать информацию, максимум давать вам поддержку для того, чтобы вы делали хорошие результаты. Ну и все, начнем. Результат и что нужно для этого? Вот хотя бы... С вами сегодня затрону такую тему, то есть тема у нас будет а, с вами не просто в виде монолога, да? то есть я хотел бы, чтобы вы давали какие-то свои ответы а, и взяли с собой листочек и ручку, чтобы могли записывать какие-то определенные вещи, потому что, возможно, сегодня вы словите для себя новые инсайды, особенно касается новичков, которые недавно, да? то есть недавно начинают строить этот бизнес, что-то вы для себя увидите новое и, возможно, это новое даст вам какие-то большие а, то есть, результаты в дальнейшем будущем. Окей, хорошо. И тема, тема а, ту, которую я хочу затронуть, это а, результаты и что нужно для этого. Смотрите, дорогие друзья, вот я хотел бы вам задать такой вопрос. Автомобиль это результат, вот, к примеру, если вы пришли в этот бизнес и смогли заработать себе на автомобиль. Вот кто со мной согласен, ставьте пятерочку. Замечательно. А кто хочет а, такую прям BMW, ставьте пять пятерочек. Окей, замечательно. свой дом, свой дом. Для кого был бы результатом? Свой дом поставьте семерочки. А тот прямо вот такой хочет дом, 7 семерочек. Угу. Замечательно. Угу. Хорошо. А путешествие и свобода, выбора, то есть свобода, действий, Это результат для вас? Есть результат, поставьте восьмерочки. Кто хочет быть таким же кудрявым, поставьте восьмерочку. Мне похоже то, что он а, тот вот парнишка чем-то похож на Артема Юрзина. То есть Артема Резана знаете, мне кажется, что он побрился просто немножко. Так, окей. Хорошо. Вот реально копия, смотрите, такая же улыбка. Я только сейчас это заметил, <смех> Когда сегодня делали слайды, не замечал. Кстати, благодарю за слайды, где у меня Окей. Ну и хорошо, что нужно для того, чтобы был результат? Давайте с вами проанализируем, что нам нужно для того, чтобы у нас с вами был какой-то конечный результат. То есть, чтобы мы заимели автомобиль, либо заимели какой-то дом, а путешествие, свободное. действие, прям в точку, вот в точку, с головы, ага. Люди. <смех> Людей в рабство, да? Прям в точку сразу же, Ирина попала, умница, в действия. Хорошо, смотрите, когда мы с вами делаем какие-то действия, можем ли мы эти действия делать на 99%, то есть если мы хотим результат, Вот вопрос вам, дорогие друзья. Нет. А почему нет? Вот 70, Владимир В написал 70, Потом, например, на 70. Если Владимир В будет прыгать через вот это ущелье, как вы думаете, на 70% если он прыгнет, что с ним произойдет? Правильно, то есть упадет. Упадет, разобьется, э, и даже лучше, как говорится, это, ну, то есть если принимать решение и начинать действовать, то действие на полную мощность. То есть только на 100%, дорогие друзья. Это тоже, это, тоже, это тоже, что захотел в туалет и не пить. Да, то есть это то же самое. Вот. И самое главное, когда вы делаете какие-то определенные действия, вы должны на самом деле делать это без сомнений. То есть если вы хотите результата, вы должны 100% сделать какие-то действия. Правильно? То есть, например, э, машина, да, то есть результат. Но эта машина же не просто так у человека появилась, да? Он делал какие-то действия, которые позволили ему пойти и купить эту машину. Либо он делал какие-то действия, которые позволили ему купить такой дом. Либо он делал такие действия, что позволяет ему быть свободным, независимым и, то есть, зависимым от денег, но он уже не работает, например, 24 часа в сутки. Я построил бизнес. Хорошо, дорогие друзья, а что побуждает нас к действию? Вот что может побудить нас к действию? Цель, мотивация, цель, мечта, мечта угу цель еще что угу окей а, нас действия могут побудить намерение решение и идея правильно то есть смотрите а, что такое намерение намерение это когда вы готовы а, вот как знаете например кто видел когда вот кошка прямо вот, а, перед тем чтобы отпрыгнуть она прямо вот так вот готовится готовится готовится и вы знаете то что она сейчас прыгнет вот она сейчас прыгнет вот взлетит прям как ракета вот кто это видел поставьте восьмерочки что вот, вот кот либо кошка прям готова. Понимаете, да, внутреннее ощущение? А как вы думаете, в тот момент, когда кот или кошка вот готов прыгнуть, он же прыгнет, да, есть у него в голове сомнения блин, а вдруг я прыгну и не допрыгну? А вдруг я прыгну и разобьюсь? А вдруг я прыгну, там еще что-то произойдет? Нет. То есть а намерение, идея и решение, смотрите, способствуют действию, а действие способствует результату. Но давайте копнем ниже, давайте копнем туда, кто, может быть, из вас даже ни разу еще не доходил до этого, но мы сейчас с вами поработаем. А что предшествует намерение? Вот что побуждает намерение? Как вы думаете? Желание, идея, а глубже? Вот а чем отличает, например, э, давайте возьмем такую ситуацию, человека, который ходит на работу, да, и человек, который инвестор? Что их отличает? Либо человек, который бизнесмен, и тот, который ходит на работу. Свобода. Мышление. Александр, молодец. Мышление. Смотрите. Мышление. То есть мышление, вот смотрите, получается, формируется такая цепочка. Цепочка, без которой у вас не будет результата. Вот давайте разберем. Мышление. Если у человека, например, сегодня мышление, то есть не способно позволить ему думать о том, что он может, благодаря своим намерениям, действиям, получить результат, например, BMW X6, но он в это не верит, да? его мышление не позволяет ему это поверить, в это поверить. Как вы думаете, может, вот, может он себе заработать на BMW X6? Пример, банальный пример, вот, вопросом. Нет. А если тот человек, который а, видит себя в машине BMW X6, и он знает о том, что ему нужно что-то придумать, создать то есть намерение, да, то есть какая-то идея, он начинает приходить в голову, он начинает делать какой-то результат, он начинает делать какой-то результат, и когда он получает, то есть он начинает делать действия, он получает результат ту самую BMW, ему позволило это его мышление. Так вот, дорогие друзья, сейчас мы с вами разберем очень интересную тему. То есть вы согласны со мной с тем, что мышление формирует наш успех, наш конечный успех. То есть, если вы проанализируете буквально 3-4-5 лет назад, какими вы были, и что вы делаете сегодня, то многие бизнес-тренеры, а также... То есть люди, которые разбираются в психологии и так далее, говорят о том, что а, ваше мышление формирует вашу реальность в течение трех 5 лет. То есть, если вы прокачивали свои мозги 3-5 лет назад и делали, и не просто прокачивали свои мозги, да, а еще и делали, то есть создавали намерения и делали а, какие-то действия, то у вас сегодня результат а, тех обучений, которые были 3-5 лет назад. Да? И сегодня то, что вы формируете у себя в голове, то даст, конечно, кому-то может быть и раньше, но прямо точная картинка, визуализация у вас может быть образоваться уже через ближайшие 3-4-5 лет уже. Мышление формирует бы ее, да. То есть я так понимаю, вы со мной согласны, да? То есть кто согласен? Пятерым еще раз поставьте, чтобы я видел, что есть здесь люди, которые понимают вообще, о чем я говорю сегодня. Вот, окей, хорошо. А все ли согласятся со мной, что э, для того, чтобы э, думать, для того, чтобы думать, нужна энергия? Вот кто согласен? Ну да. Кто согласен, ставьте там пятерочку. Угу. Да. Так вот, э, вы должны понять такую вещь, то, что что э, многие люди, многие люди не понимают одной вещи мысли мышление как раз забирает больше всего энергии больше чем а, действия почему потому что а, мышление то есть вот наш мозг это как батарейка в телефоне да то есть она постоянно а, в каком-то процессе какой-то циркуляции то есть постоянно вы о чем-то думаете а, вот вы на самом деле летите за рулем вам кажется что вы ничего сложного не делаете но вы не представляете сколько энергии вырабатывает ваш мозг чтобы там, не знаю повернуть направо повернуть налево отцифровать вот это все что происходит в мире и в этот самый момент вы должны понять одну очень важную вещь кто-то а, формирует из этой энергии сильный кулак и пробивает успех, да, то есть через стену а, из разных проблем, а кто-то как ежик, да, то есть как ежик в тумане, который эту энергию дробит на 10 каких-то проблем, каких-то непонятных вещей и так далее, и не может добиться результата, почему не может добиться результата, а потому что не позволяет а, с, свои, своему мозгу сконцентрироваться на определенных вещах, и давайте поговорим с вами об этом. Расход энергии и мышления. Что это такое? Вот смотрите, я хочу с вами обсудить такую тему, очень интересно на самом деле. И а, все ли мы понимаем, что это вот вот скажите, кто знает, что эти не поставьте там четверочку, кто хоть раз в жизни хотя бы сплетничал? Я поставлю четверочку. все. Сплетничал. Замечательно, хорошо. Ах, ах, вы. Бабки такие, а, блин, семечек вам не хватает, платка и лавочки вот дома, хорошо, замечательно. А, негатив, а у кого бывает такое, что бах, прям негатив в голову засел, и вот, и вот не вылазит, и прям думает, долг, долг, долг, кредит, кредит, кредит, блин, еще что-то там, еще что-то, капает, капает, а, блин, этому нужно дать там то, все, либо личные какие-то проблемы, а, смотрите. Вот негатив, да, негатив, он постоянно у нас прям вот прицепляется, его прям сложно сбросить, хорошо. Есть такие моменты, да, прям злое, угу. да, злость. И очень прикольно, когда этот ролик смотрели, когда а, тот, кто вас злит, Роман, тот вами управляет. Запомните вот эту вот цитату, вот мне понравилась она в видеоролике, который я вам показывал. Тот кто у вас злит, тот меня управляет. Очень легко это как бы, объясняется и понимается. Хорошо, а мечты, если у нас с вами мечты, иногда вот какого-то помечтать. вот я сижу с киноколадой, там у меня дом сзади меня мой, это вот море, песочек, все хорошо, есть, замечательно, но, да, но почему-то меньше бывает почему-то меньше, да, чем негатива. Заметьте, что негатива намного больше. У его очень много. Даже учеными доказано, что, а, например, если взять а, вот одинаковых людей, да, вот прям одинаковых людей, и дать им негативную информацию и позитивную информацию, негативная информация раз в 10 больше улетит, чем позитивная. Негативной информации вы делитесь с каждым человеком. А позитивно вы делитесь, ну, с двумя-тремя поделились, и все позитивно. Ну, в основном происходят такие ситуации Почему? Не знаю. Легче, легче так перед сном каждый день. Ага. Выбор. А бывает такое, что очень сложно выбрать, блин, это или это. Нет, это, нет, блин, это, это или это. Так, о, голова болит. Какой же пакет-то взять, маленький, средний или большой? И на золотой треугольник идти? Блин, а что делать-то? Бывает, да? И вот этот выбор, он нас тоже оттягивает и отягоряет. Хорошо, а переживания? Часто ли мы с вами переживаем за кого-то, за что-то? Получится, не получится? Смогу ли я, не смогу ли я? А получится ли у моих друзей, получится у моих партнеров? А вот я его позову, блин, а у него не получится. А вот это, наверное, там, бывает такое вот у нас в голове с вами? Надо уметь выделить главную цель и идти к ней так, переживания еще как всегда бывают, бывают. Ага, замечательно. А намерения? Часто ли мы с вами создаем намерения? То есть, так, все, решил, завтра в 10 утра пойду а, на тренировку. Проснулся, так, на 10 утра, эх, что-то холодно, не хочу никуда идти, посплю, посплю немножко еще. Завтра, завтра намерения свое буду реализовывать. То есть бывают, да, такие моменты. То есть, на самом деле намерение это, прям, это, это, это почти прыжок, но это еще не прыжок. То есть на самом деле, если вы создали намерение, то вы его сделаете. То есть вы его сделаете прям. Если вот код а, готов прыгнуть, он прыгнет. Он не будет думать, получится или не получится. Если вы намерение создали, что вы утром пойдете тренироваться, либо берег, вы пойдете тренироваться, либо берег, потому что вы создали вот, этот, а, вот эту энергию для того самого прыжка. Именно вы будете получать результат. Но давайте с вами разберем, что у нас происходит а, в жизни. Вот. В основном у большинства людей, если мы с вами возьмем соотношение а, меч и намерений, сплетен, негатива, выбора какого-то, переживания и так далее, то на самом деле противовес на той черной стороне. да? А я думаю, каждый из вас согласится до того, как начать заниматься этой индустрией, бизнесом и так далее. У вас было очень много вот этих негативных моментов. А кто вот это вот вспомнит, либо сейчас проходит этот э, период, то есть когда у вас сплетен, очень много негатива, очень много выбора, много переживаний, много поставьте шестерочку, вот шестерочка поставьте. Очень сложно, да, очень сложно, да. Вот, и мечты, мечты, мечты с намерениями у нас с вами всего лишь 20%, 20%. Так теперь, дорогие друзья, вот очень внимательно о том, что я сейчас вам говорю, прямо зафиксируйте у себя э, в тетради, зафиксируйте у себя в голове вот эту информацию. Теперь смотрите, расчет максимального потенциала. Если вы, к примеру, мечтаете от 300 тысяч рублей в месяц, к примеру, от 300 тысяч рублей в месяц, мечта 300 тысяч, Энергия, энергия 20%, 20% позитивной энергии на реализацию мечты. И результат всего. как это считать легко и просто вот у вас есть например поставленная цель цель либо мечта зарабатывать такую сумму да вы можете спокойно разобрать у себя в голове вообще на чем вы концентрируетесь на что вы тратите свое время а, богатый человек или бедный человек который складничит негативит и разносит какую-то ерунду есть такие люди вот а, и именно в этот момент вы можете спокойно посчитать сегодня свой чек сегодня свой результат и какие определенные действия суммарный доход со всех ну то есть со всех ваших а, денежных потоков и у вас получится примерно такая же сумма, не примерно, а почти, ну почти в один -в один такая же сумма которая вы тратите на концентрацию энергии теперь смотрите это при том, что если вы делаете 100% усилий, то есть при 100% усилий вы получите всего 20% от своей 4 либо цели. Что это значит? Это то же самое, что, вот, например, есть аквариум. Вот аквариум 10 литров. Вот он есть 10 литров. Вам нужно брать воды. У вас есть ведро. Ведро 10-литровое. Но воды у вас... 2 литра, 20%, понимаете, да, 2 литра, вы не сможете наполнить аквариум. Это если вы 100% усилий сделали, у вас будет 2 литра. А если вы еще расплескали половину, да, то есть, то есть не 20% энергии у вас сконцентрировано на своем результате, то есть на своих действиях, а всего лишь сконцентрировано процентов в 10, то значит вы литр просто расплескали и литр э, залили в аквариум. Вот кто это понимает, сейчас поставьте десяточку, вот прям десяточку поставьте, он вообще проанализировал и понял. Угу. Хорошо, теперь э, смотрите. Для того, чтобы повысить ваш навык, повысить ваши определенные результаты действия, то есть квалификацию вашего сознания, делаем определенный и простой вывод, очень простой. Что нам нужно сделать? Нам нужно поменять местами. То есть а с каждым разом пытаться блокировать, понижать э, степень сплетен, негативов, выбора, э, переживаний. То есть выбор нужно делать быстрее, не нужно думать, потому что, когда вы долго думаете, вы загружаете свой мозг. Сплетни, э, пытайтесь тормозить себя на чем-то, хотите там что-нибудь посмотреть, слушать, подумайте о хорошем. Представьте, что этот человек стоит рядом с вами. Негатив. Не позволяйте формировать никакого негатива у себя в голове. Только кто-то вам что-то сказал, все, в одно влетело, в другое вылетело. Почему-то большинство людей не видят возможности да, в чем-то. Я их могу понять, потому что они еще не осознали многих вещей. Но именно когда вы это поймете и будете пропускать негатив, в одно улетело в другое улетело да, блок, все, поставили домик, вы в домике находитесь, то у вас намерения, мечты будут э, увеличиваться, вы чаще будете создать себе возможность э, начать какие-то действия и позволить себе мечтать. И вот, дорогие друзья, запишите. Сейчас очень простой алгоритм вашего успеха. Если вы хотите состояться в чем-либо, независимо компания это жизненная какая-то ваша цель, либо еще что-нибудь. Первое, это ваша мысль, то есть мышление. Второе, это ваше намерение, то а, через все вы начнете реализовывать. Дальше действие является вашим инструментом, то есть лопата, да, то есть вы подумали, нужно посадить картошку, все, посадить картошку, взяли лопату, к примеру, да. Ибо и у вас пойдет результат, результат. Дальше, как это можно, вот, это понятно, то, что я вам вообще говорю, поставьте пятерочку кому-то ценное, то ценно, вообще Uh, Кому-то интересно, а можно напишите, "Да, Ваня интересно, классно, ты нас заряжаешь, мы я фильм от того, что ты сегодня говоришь, очень такое замечательно." Очень ценно, классно, замечательно рад. Рад что что то, что-то мы вам даем полезное. Главное, помните, что э, просто, просто записанное на бумажке, это, конечно, хорошо, но если вы пойдете это реализовывать намерение в действие, только тогда у вас появятся BMW X6, Mercedes, Audi, там, любая машина, в которую вы заходите, дом, квартира, без разпинхаус, не пинхаус, бассейна, без бассейна, э, свобода в вашем выборе. Только тогда, смотрите, и теперь, вот смотрите, мы с вами вроде бы поговорили о том, когда, что, э, когда все плохо, поговорили тогда о том, как, э, когда все хорошо, и мы не поговорили о самом важном. Вот смотрите, когда вы приходите в зал, что вам нужно начать делать для того, чтобы у вас накачались мышцы? Что нужно делать для того, чтобы накачались мы мышцы? Тренировка. Тренироваться. Что вам позволит? Смотрите, алгоритм вашего успеха. Первое. Быстро принимать решение. Быстро принимать решения это когда, а, например… Вам нужно делать все через практику, через действие. К примеру, там, написать список, написали список, позвонить, позвонили, а, провести встречу. Страшно, блин, памперс садили, пошли провели встречу. Ничего из этого. То есть, единственное, что вы, а, а, то есть, у вас, вы набиваете себе руку, вы набиваете а, себе опыт. И это все у вас переходит а, в дальнейшее развитие. А, дальше, второе, получать опыт через действие. Опыт получается только тогда, когда вы можете делать какой-то анализ. Но если вы этого никогда не делали, то как вы это сделать? К примеру, смотрите. А -а -а -а, проснулись утром. А нету плитки в ванной, к примеру. Так, нужно положить плитку в ванной. Есть два варианта. Да? Либо вызвать кого-то, либо самому. Хочу попробовать сам. Купил плитку, положил плитку. Все, что страшного произойдет? Стена, что ли, рухнет, либо, я не знаю, вы взорвете что-то, ничего страшного не произойдет. Если криво положите плитку, ради бога, ну и что? Можете потом переложить эту плитку, либо вызвать профессионала, который вам. Ну, по крайней мере, вы получите опыт. И в следующий раз, если вам такая идея в голову придет что-то дома самому делать, вы вспомните, из какого места у вас руки растут. Из правильного, когда вы все ровно выложили, или из неправильно, когда проще специалиста позвать который все выложит вам. Это, я думаю, понятно, да? То есть э, это опыт. Мы получаем опыт, который позволит нам э, в дальнейшем минимизировать наши, э, наше принятие решения на определенные действия. Дальше. Развивать креативность. Креативные люди, они очень нужны, они очень интересны. И как-то, я сразу трагиваю очень интересную тему на своем обучении. А я, я не помню, кто там, какой-то бизнесмен, да? Если что-то начинает делать большинство, я сразу это перестаю делать, начинаю делать по-другому. Я не говорю, то, что нужно сейчас прям с ума сходить, э, у себя там, не знаю, там, раздеться, и заняться, бегать по улице и вызывать свой маркетинг. Это не про я имею в виду, что будьте креативны и показывайте себя, потому что креативность порождает вас индивидуальность, а люди идут на людей. Чем больше вы будете креативны, тем больше к вам будут идти. Но креативны как? Не с насилием того, что вам не нравится, например, а вы начинаете делать, а креативность изнутри, из души, что у вас лучше всего получается? А дальше мыслить вместо зубрежки. Да? А вы должны сейчас понять определенную вещь. И кто прямо это сейчас осознает, напишите, не знаю, девятый, кто вот это вот прямо осознает. Смотрите, мысли и запоминайте разные вещи. Нас в школе, в институте с вами, дорогие друзья, в садике учили запоминать. Но мыслить и создавать мысли, создавать да, какие-то определенные решения, идеи, нас с вами не учили. Нам, нас не учили креативности, нас не учили мыслить, нас учили запоминать. Запоминать как бы 2 плюс 2, 9 у 9, правило какое нибудь ä, там еще что-нибудь. Но чтобы мы создавали какую-то сумасшедшую идею, к примеру, для всего мира на сегодняшний день она может быть сумасшедшей, но если эта идея будет интересна другим людям, то вы будете успешны, креативны и вы будете не а, Дальше. Блокирование негатива. Очень обязательно. Блокируйте. Только кто-то вас хочет пошатать, кто-то хочет с вами управлять. Так, все, стоп. Выкинули. Поменяли тему. Сразу же, либо. Переставайте с человеком общаться, если он вас провоцирует на постоянный какой-то негатив. Либо э, просто то есть, не пускайте в свою группу, э, позволяя себе даже в долю секунды думать о том, что, блин, получится не получится, а выплатят или не выплатят, блин, а это нет, ой, блин, да, наверное, наверное, неудачник, да, наверное, по жизни все так есть, когда на себе поставят, сразу же могилу вырвет метр на метр, и все, и мешает. Вот, то есть ваша задача не бло... есть, э, блокировать негатив и не позволять ему поедать самого себя. Дальше, проблема превращать в результаты. А вы должны понимать, что любая проблема это является опытом. То есть это не проблема, проблем вообще нет. Единственная проблема у вас будет только тогда, когда мы с вами будем второй земле решать. Да? Вот там реально проблема, все, жизнь закончилась. Здесь нет никаких на самом деле проблем, пока вы находитесь в мире насущном. Ваша задача просто решать определенные задачи. И на каждую задачу есть определенный алгоритм действия. И если вы вот это сегодня запомните и начнете вот так вот мыслить, то за какие-то, не знаю, там, несколько месяцев, а может у кого-то и пару лет, а у кого-то, может быть, неделя, а то и день, вы начнете замечать определенные вещи, которые будут происходить вокруг вас. И вы скажете, вау, нифига себе, я раньше был с не видел, как все на самом деле проще. Вот. И, друзья, сейчас я хочу вам сказать на том, что мое обучение, моя часть закончилась, и я хочу представить вам своего друга, партнера, того человека, с которым мы вместе развиваем нашу команду, то есть вместе, да, и это же очень человек, очень успешный специалист нашей индустрии, он мега-крутой оратор, и, конечно же, я хочу, чтобы его поприветствовали, поприветствовали однерочками. Его зовут Дмитрий Ползунов, я надеюсь, вам что-то полезное дал. Все, Дмитрий, жги, я закончила. Всем пока. Эй, дамы и господа, там кучу, давайте поставим кучу звездочек. Вот таких вот Ивану за то, что он взял потрясающие боячение. А вот эти звездочки были. Да. Все, это было прямо круто. Смотрите, сейчас пока у нас идет технически небольшая подготовка, загружается видеоски, которыми я хочу с вами сегодня делиться. Я хотел бы поздравить вас всех за то, что вы безбашенные в хорошем смысле люди. Нормальные совершенно личности сейчас зависают в кабаках, уже, скорее всего, немножечко неадекватные, и у них все в этой жизни хорошо. Но если каждую пятницу тебе хорошо, значит, скорее всего, у тебя никогда не станет достаточно лучше всего, лучше всего как бы, да? То есть если каждую неделю проводить одинаково, то вот, скорее всего, не получится и поменять в своей жизни что-то очень большое. А для нас это важно, и, во-первых, я хотел бы сказать отдельную благодарность людям, с помощью которых, которые, скажем так, вдохновят нас на создание этого обучения. Вот. Раз-раз слышно меня? Раз, раз. Все, Настя молодец. Прокрасные шарики будет обязательно. Так, значит, сейчас я поздравлю тех людей, которые вот благодаря которым родилась идея вот этой школы. Значит, первый человек. Это Дмитрий Собин. Дмитрий Собин, лидер ижевской команды. Я не буду говорить, какие они вопросы просили, но все из них будут отвечены. Дальше. Это Андрей Ложков. Это Мария Малашина. Это Ирина Терещенко. Это Юля... Юлия-Юлия, в общем, она вот тут вот так вот обозначена. Так, это роман Тороп или Тороп. Я могу выпутать и фамилии и так далее. Вот. Это еще несколько человек, которые пожелали остаться неизвестными, но, в общем, спасибо вам за ту обратную связь, потому как наше обучение, оно нацелено в первую очередь на решение а, причин, создающих определенные проблемы в той или на том или ином этапе работы для каждого отдельно взятого человека. Поэтому мы сегодня будем прям. С вами замечательно поработать, сегодня нам предстоит и немножечко посмеяться, и немножечко задумать, и загрустнуть, и еще раз посмеяться, и все-все-все-все все остальное. Итак, я вижу, что меня прям вот подогревают, прям говорят, давай уже хватит, значит уже все видео загружены. Итак, смотрите, давайте, Иван, потрясающе совершенно тему затронут про мышление, про внутреннее состояние человека, который, который двигается к своей цели. Вот, вопрос очень простой, давайте сейчас мы логически сделаем переход от мышления к действию. Смотрите, как часто бывает, новичок подписывается в сетевой бизнес, Неважно, какая компания. Скорее всего, он подписывается, и он очень вдохновлен. Он прямо готов э, хватать, рвать и метать, подписывать всех, и Петю, и Колю, и, там, и Лаврентия Павловича, и всех, вообще, всех подряд. Не знает, с кого начать, дергается, мечется, и куча энергии оттрачивает впустую. Согласны? Поставьте плюсики. Я хочу, чтобы э, вы увидели, пожалуй, один из э, самых знойных, по моему скромному мнению, один из самых знойных видеороликов, который в интернете существует уже достаточно давно, и собрал огромное количество лайков, огромное количество признаний. И возможно, кто-то из вас его видел, но тем не менее, в данном контексте, в контексте данного обучения, он однозначно стоит того, чтобы его посмотреть еще раз. Итак, внимание. А величайший ролик Даберман собирается на дачу. Смотрим внимательно, ржом не гром. Собирайся, и прямо сейчас едем на дачу. Так, как? На дачу. Прямо сейчас едем. Так, все, я готов, я почти сейчас, мне сейчас только вещи. Так, стопа, ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну, ну так, сейчас, сейчас я сумку соберу, только мне две секунды. Мне... Так, где, так, где тапки мои? А, Так, так, э, слушай, а кто еще едет? А? Антон, Гей, Вичка, Сашка. А? Маринка, Петр Сергеевич, Катаняны, Антон. Все едут да, вообще все едут. И даже Виктор степанский Виктор Спанчиш, мне надо же, мне надо быстрее коньяку купить. Как же Виктор Степанович, что да без коньяку. Так, я за коньяком побежал. Куда я побежал? Мне же не продадут. Так, все, сейчас, сейчас собираюсь, собираюсь едем. Так, так, так. А, а, а, а что там делать будем? А хотя, что, какая мирась на дачу съедем? А мяч можно взять? Да можно. Ага. А два можно? Да можно, бери. Ага. А три, а четыре, а пять. А зеленый. Можно, ага. Слушай, я не поеду. уже подписали, а Виктор Степанович уже в системе, уже в команде, да? Да. Так, нужно же, нужно же с коньяком там, подъехать к серьезному лидеру там, и так далее. Вот понимаете, вот в голове, птю, вот так вот, мотивации много, энергии много, бегаем, а в конце концов такой, не знаем, за что взяться, такой, все, я не поеду на дачу. Угу. Знакомо, да? Вот, ничего страшного, если вы его раньше не видели, знаете, для вас это был сильный эффект, для тех, кто видел это, тоже было полезно. Но тем не менее, самое главное другое, новичок действительно вначале, он не очень понимает, что делать, вот, и соответственно соответственно получается много энергии затрачивать впустую то есть вот всегда и негатив и все остальные моменты но даже когда они на действие на действие они направлены они соответственно уже а, ну, не так эффективны давайте теперь посмотрим как ведет себя вдохновленный на видео не непосредственно не на видео как доберман, а вот давайте сейчас предположим сейчас мы берем модель модель что мы начинаем работать а, в интернете мы начинаем работать в интернете и как бы это сказать, давайте разберем по пунктам, как это происходит. Я новичок, так, я подписался. Все, срочно я подписался. Сейчас, ага, так, знакомых звать не буду. Сейчас буду звать кого-нибудь, ага, кто в интернете заходим в группу, группу какой-нибудь там MLM или еще что-нибудь, ПП ВК. ПП это потенциальный партнер, сразу, чтобы вы не пугались. Ищем ПП ВК. Согласны с этим? Плюсик, поставьте, пожалуйста, кто согласен. Вот именно так. так сейчас сейчас найдем, найдем. ПП потенциальный партнер, часто оно рассматривается все как потенциальный пострадавший. То есть вот, ну как бы, вот, вот так вот, как бы. кого не жалко, что называть, Давайте пишем все. Дальше, ага. Дальше подписались там Петр Иванович, например, пофигу. Все, он в этой группе, значит, на 6. Говорит, привет, видеопрезентация компании. Слава богу, у нас реферальных ссылок нет. А то ведь бывает, что реферальные ссылки закидывают сразу. Вот, привет, презентация компании. Знакома? А поставьте, пожалуйста, 55, кому такое присылали. А угу. вы понимаете, что это бурным цветом цветет вообще, да, в интернете? Вот. И в этот момент вы думали, что за идиот вообще? Кто-нибудь из вас это смотрел вряд ли? Ну, вот реально, да? То есть как бы никто особо не заморачивается, потому что ну, это ну, несерьезно. Вот. А, хорошо. Теперь смотрим дальше. Что начинается? Если человек вдруг по какой-то причине посмотрел, то дальше начинается богиня просто, самая богиня онлайн-бизнеса. Переписка. Переписка. Привет. Привет. Ну что, тема, тема, тема крутая, да, вот смотри, с нами. С нами Петя, с нами Коля, с нами там Катанян, с нами Виктор Степанович, в общем, все с нами, все, давай подписывайся, подписывайся и так далее. В принципе, вот, ну, как бы так оно в основном происходит, да. То есть, если ты говоришь, вдруг нет, тебе говорят, почему нет, давай подписывайся и погнали. Значит, из переписки есть два выхода. Два выхода. То есть, первый выход он достаточно логичный. То есть, это в бан или в бан. Ну, то есть, как бы вас, вас банят, если вы вот этим занимаетесь. Либо вы баните человека, который это делает, потому что достал. Вот. Либо все-таки вы уговариваете человека выйти в скайп. Причем там, скорее всего, именно уговариваете. И он, чтобы от вас отрезаться в кое-то веке, он выходит с вами в скайп. Ну, добрый, я новичок, я такой, ага, все, скайп, скайп, скайп, скайп, скайп. Сейчас мы его, короче, в скайпе. Вот. Дальше. Вариант первый. Значит, агрессия, да? Значит, так, мы круто, короче, это, ну, типа, типа это качаем, в общем, вот, сам посмотрел, все лидеры уже здесь, давай, места с переливом обеспечу, значит, все, давай, подключайся, не тупи, давай, кто первый, того этапки, тапки, давай, залетаем всех, короче, знакомо, поставьте там 55. Второй. Ну, я понимаю, что ты там где-то занимаешься, ну, закинь тоже денежку, ну, что, закинь там, там, и так далее. Не, ну, почему ты сразу отказываешься? Ну, давай, ну, как бы, давай что-нибудь, это, как бы, ну, там, это 33. Поставьте, кто с, умылым, с умолением вот этим сталкивался. Или, или сам ага, занимался. А вот, ну, пожалуйста, ну, подпишитесь на мою экспертную команду. Я открою вам все прелести и тайны сетевого бизнеса. Ага. Так, ага, хорошо. Следующим пунктом, следующим пунктом в этом муляне идет вот очень большая редкость. Это вывод на куратора. Причем, сразу поясняю, вывод на куратора происходит двумя способами. Первый способ. Точнее, не способами, а двумя обязательными словами. Значит, первое, это не предупреждать куратора об этом. То есть, например, ты просто тупо добавляешь его в разговор. Ну просто тупо добавляешь в разговор. Вот. И второе, это обязательное условие, это обязательно не надо промоушен промо аккуратно. Делать. То есть это выглядит примерно таким образом. Я например вот с Иваном, да? Я говорю, Вань, слушай, ну подпишись, короче, ну там, ну это там, или это. Да, да ты ничего не понимаешь, короче, сейчас смотри, я добавляю, например, Ваню Коллагоров. Ваня Коллагоров, а, чё, здрасте? А... Я говорю, Вань, тут, короче, Коллагоров, вот тут вот, Бештанька тупит, короче. Вот, ну как бы надо ему поляну раскидать, Бештанька, смотри, сейчас Ваня тебе Колногоров. Все вот, вот, на пальцах объяснит. Огонь! Кто сталкивался по сайте? Три пятерочки? Ай, ай, ай. а да да да да да да Это прям вот, это прям ух, это вроде как. Это больше делается, видимо, не для того даже, чтобы закрыть человека, чтобы показать куратору, смотри, я работаю. Вот, а роман, слава богу, и начинайте, как бы вот. Вот, это, в общем, у нас бывает. Дальше идет или игнор. Это логично, потому что человек под давлением, не под умолянием не подпишется, а если уж ну как бы подпишется, то только на совсем маленький пакетик, если вы в каком-то хайпе работаете, например, там на 10 долларов и так далее, это в лучшем случае, но вообще-то стрёмно, будем ну, как бы по-честному. Вот, э, то есть все в принципе понимают, что если выйти на улицу, например, заниматься попрошайничеством, то ты будешь зарабатывать хорошие деньги. Ну как бы реально. Ну если как бы, тебя там, это крышующие элементы, скажем так, не будут у тебя комиссию брать. Вот, то есть ты будешь зарабатывать хорошие деньги. Но ну, это реально стрёмно. То есть вот просто тупо стрёмно, как бы вот подходить к людям, брать деньги, например. В принципе, вот такая политика, такая политика умоляния. Она вот на это и похожа. А по политике агрессии это по по по больше похоже такой, знаете, извините меня на Гобстоп. в подъезде, но просто поймите правильно. Из, представьте, что из подъезда вас могут добавить в банк. Вот. Ну, и бан. Ну, вот представьте, что вы такой пошли кого-то гоп-стопить, и вас как бы стабильно просто по щелчку, вот, просто по щелчку а, берет и, и добавляет в бан, все. И вы больше не можете ничего не сказать. Вот такой вот у вас будет неудачный гоп-стоп. Вот. Почему все гопстопчики стопчики предпочитают личное общение? Потому что оно более убедительное То есть нету потери информации при передаче через средства цифровой коммуникации. Так, дальше. После бана или игнора происходит разочарование. Разочарование. И здесь, и здесь, смотрите, я сейчас покажу вам видеоролик. Тут Получается очень интересная вещь. А, ну вот после разочарования идет повтор. То есть мы повторяем. Вот это вот все. Нашли ПП в ВК, привет, видео переписка, выход скайп, либо бан, либо... Ну, в общем, все это повторяем, не развиваемся, ни, ничего не делаем. И в конечном итоге получается, что у нас, как это говорится, бизнес кончился. Представили, да? Бизнес кончился. Знаете, это как вот... Наверняка видели таких людей, которые такие, да, знаю я этот сетевой. Плавали, знаем, там ни у кого денег нет. Знакомо, да? Прям. На сегодня вечер откровений прям. Угу. Вот. И реально, ну, как бы, вот, вот она интересная ситуация. Теперь, предположим, если человек, ну, вот человек связался с куратором, куратор его подмотивировал немножко, да, и человек, вот бизнес не кончил. Вот представьте, бизнес не кончился. То есть человек получал отказов, он что-то забоялся, вот. Он не получается, он просто механически делает, но это выглядит очень нерешительно. Чтобы показать, насколько это нерешительно выглядит, я хочу проиллюстрировать одним из самых убедительных в данном плане, а сегодня у нас вообще в мире животных, а сегодня мы будем смотреть ролики с животными различными, они потрясающим образом демонстрируют некоторые моменты, некоторые проявления наших эмоций. Посмотрите, я сейчас вам покажу видеоролик, который прям меня не оставляет равнодушным. Я не знаю, сколько вы сможете продержаться с этим видеороликом, но давайте посмотрим. Итак, внимание называется Застенчивый мурчик ЕСТРИС. Представьте, что человек подписался, да? Это ко мне подписался? А что такое бывает? Извините, я не достаточно быстро подписываю, у меня рано пока новый, новый пакет. Сейчас буду подписываться еще люди. Терпите. Бимуртик не перестал тиснуть. На маленький пакет зашел. Короче, я не могу это смотреть, в общем, вообще никаким образом. Вот, а, вот так, уважаемые дамы и господа, То есть, а, понимаете, да, вы наверняка и сами ощущали себя часто таким вот лемурчиком, вот, за которым, ну, вот, как бы надо звонить, да, надо что-то говорить и, и как бы и просто делаешь уже из последних сил, потому что надо, бывает, да? Ну, вот серьезно, поставьте ключики, у кого было. Такое, что нет желания, нет мотивации что-то делать, там все напарусь, напарусь на возражения, я уже, я уже сам боюсь, боюсь этих возражений, я не хочу ничего, там все плохо вообще, дайте мне риса в конце концов, вот, а, и так далее, то есть вот ситуация, ситуация достаточно жизненная, на самом деле, поехали, да, бизнес не хочет, давайте, давайте мы сейчас ну, все поражали про а давайте посмотрим дальше, давайте разберем как надо. Вот то есть, если мы говорим про наш бизнес, да, то есть, если мы э, говорим о том, что э, это сетевой бизнес, мы строим сети, мы строим свой соответственно, бизнес, свою какую-то систему сбыта и так далее, то нужно относиться к этому как к бизнесу. И в этом отношении я э, хотел бы, чтобы вы обратили внимание, как это выглядит э, в крупных корпорациях, то есть как, вообще, как происходит обучение продажам. Подписание человека – это продажа, понимаете, да? То есть продажа себя, продажа еды, продажа компании, продажа возможностей, продажа команды. В принципе, согласны с этим? Поставьте там, не знаю, 34, кто понял. Ну, то есть кто согласен? Угу. Вот. То есть это, это тоже продажа. То чтобы вы сразу этого не понимали, давайте рассмотрим, как выглядят продажи а, в современном мире. Вот у кого есть опыт а, бизнеса, либо торговли, либо участия в каких-то ну, корпорациях и так далее, вот, то вам вот это будет очень-очень знакомо. Итак, смотрите. Этапы успешной продажи. Погнали. Первым этапом является установление контакта. Без контакта нет контракта. Эту фразу придумали американцы, и слава богу, что слово «контакт» и «контракт» на русский язык точно так же. Поэтому, поэтому рифма согласна. Сохранилась. Вот, первым делом, первым делом, нужно сделать какой-то определенный коннект. Вы же не пытаетесь продать человеку до того, как набрали всему в скайп. Ну, то есть, например, вы не пытаетесь пригласить девушку на свидание до того, как ей позвонили. То есть, представьте, что вы еще номер не набрали, вы говорите, там, Маша, Петя, там, фу, там ну, не знаю, там, девушка зовут Петя, предположим. Да? Вот. То есть, там, Маша, Наташа, Катя, там, приходи туда так к Пушкину и вызов нажимаешь. Это бред. Это бред, совершенно многие, многие, из того, что вам говорят, даже вот обратите внимание, вас когда пытаются подписать в интернете многие, такие. Много людей таких, вот, когда вот этот привет и видеоролики сбрасываются, это не работает. Согласны с этим? То есть, ну, как бы, не работает. И момент в чем? Вот давайте сейчас разберем классику, да, то есть установление контакта, это важно, чтобы, чтобы понять, как, бы, как с человеком разговаривать, да, то есть какие его, например, ценности, какой у него язык, да, то есть, даже вплоть до того, кто он там, не знаю, там, интеллигент, знаю, простой парень, там, там, гламурная девушка, там, не знаю, застенчивая там, библиотекарша и так далее. К ним вообще, ну, как бы, разные немножко подход. Дальше. Выявление потребностей. Вот кому вы нафига нужны со своим, например, успехом в интернете построить суперку. Вот представьте простую ситуацию. Я, например, заводчанин. Я прихожу домой. Я прихожу домой, сажусь за компьютер, у меня в голове Марокко, Как мне, например, зимнюю резину там не знаю, ну уже, уже не актуально купить, надо да? летнюю резину купить. Вот летнюю резину новую купить. Вот для того, чтобы там заработать там, на поездку в Турцию, потому что хотели на Новый год, например, вот Турцию отменили. Сейчас вроде обещают Египет скоро откроет, но с семьей лететь по курсу доллара. Я додумал, вот, мне нужно денег заработать, да? ну вот дополнительный приработок, потому что так совать вот. И тут мне прилетает такое объявление: привет, новая компания, ты можешь стать первым на рынке СНГ, создать структуру, которую ты э, всегда мечтал создать, и с нами крутые лидеры Петя, Вася и Коля Пупкин. Вот. для меня, например, когда завачания, это вообще не информация. Хотя если бы мне эту, эту, эту же самую информацию дали с позиции, что, значит, ты сможешь на 10-15 тысяч в месяц увеличить свой финансовый положение, значит, не так ну, условно, да, я бы это услышал. Понимаете, да? То есть а, установление контакта и выявление потребностей ⁇ это важный момент. У всех людей свои задачи. То есть кому-то важно признание, кому-то важно там, знаю, быть первым, да? кому-то важно чуть-чуть денег заработать дополнительно. Кому-то, например, я знаю, что много мам в структуре, да? То есть кому-то важно, например, а, как бы... Сидеть дома с ребенком и при этом помогать семье, например, зарабатывать, да, то есть как бы чувствовать себя вузой, то есть есть, ну, есть и такие мотивации, например. И там даже те же самые 5, 10, 15, 20 тысяч, они как бы вообще ну хорошо заходят, как бы и, и прикольно, то есть это и общение, и развитие, и все остальное. То есть, а потребности разные, люди ищут разное. Если крутому предпринимателю ты там добавляешь дополнительный доход 20 тысяч месяц, например, предложение, ему не, интересно. Ему, ему не интересно. А как сделать предложение, которое будет человеку интересно? Выявить его потребность. Угу. Вот, хорошо, дальше. Следующим пунктом идет презентация коммерческого предложения. Это мы сейчас говорим о, именно о классических продажах, поэтому здесь вот именно так идет речь. Но в нашем случае это а, предложение сотрудничества компани с компанией, предложение подключиться, зарегистрироваться, там, создавать команду и так далее. В зависимости от того, как вы, а, как вы предлагаете. Я знаю, что есть люди, которые предлагают на уровне «закинь деньги», вот, «закинь деньги», короче, вот пускай они немножко, как бы, ну, типа увеличиваются. Будешь сидеть на дивидендах. Вот, есть люди, которые, которым, например, горит, горят идеей построения команды большой. И они делают предложение, например, тем же людям, но уже совершенно другое. Кому-то подписываются, кому-то нет. Важно попасть в, предл... в потребность. Ну и, соответственно, и презентуем мы в той именно позиции, это не просто видеоролик, это ваша собственная, например, позиция, а, плюс видеоролик как информация. Это очень важно, то есть это мой бизнес. То есть, например, я говорю, а, там, не знаю, Ваня Бесштанька сегодня у нас будет вообще герой программы, ну, наравне с Деберманом, Лемурчиком, и еще у нас будет замечательный один персонаж. Вот, и Ваня у нас тоже будет, тоже классный. Но он положительный герой. Вот, и вот я говорю, Ваня, например, а, я хочу создать очередную команду, создать большой бизнес, заработать большие деньги. Мне нужен партнер, то есть я, например, хочу заработать миллион за полгода. Мне нужен партнер, которому интересно хотя бы полмиллиона. Вот. Сделать это в интернете, все необходимое для этого есть. Важно только ну, как вот, начать двигаться и понять вообще, в чем суть проблемы. Например, да, то есть Ваня тебе, Ваня, тебе интересно такое предложение? Ваня говорит, да, интересно. Я говорю, смотри, давай сделаем так. Я сейчас тебе сброшу короткую видеопрезентацию информационную, чтобы ты посмотрел, о чем идет речь. А потом мы с тобой поговорим более подробно, тем как мы этот бизнес создавать будем. Вот, то есть я не свешиваю ответственность а, на ролик. Ну, целиком, да? Я говорю, что есть позиция, и просто вот это просто как бы внешний эксперт, который дает информацию. Вот, вот задача ролика такая. А бизнес-отношения мы выстраиваем с Ваней. Это важно, например, да? Если я, например, Ваня хочу, чтобы он просто покетал, и говорю, Вань, смотри, я знаю, что у тебя с деньгами все хорошо. Вот, а, я помню, что тебе как бы вот, мы с тобой договаривались, что если у меня будет интересное предложения по инвестированию, вот, я тебе обязательно скажу, вот. Ну, я свою договоренность как бы соблюдаю. Тебе интересно как бы нормальный и достаточно безопасный а, ну, инвестиции. Ваня, например, говорит, да, я говорю, хорошо, смотри, давай я тебе сейчас покажу ролик, ты посмотришь только первую часть, там, где говорится, например, про это дело, а более подробно мы с тобой поговорим после. Безусловно, человек посмотрит, скорее всего, целиком, например, да, вот, а не только первую часть, но тем не менее. Итак, смотрите, вот, после презентации коммерческого предложения в том или ином формате, который я сделал, вот, в котором я сделал, значит, идет работа с возражениями, то есть непосредственно человек получил информацию первичную, вот неважно какая компания, вот действительно, хоть, хоть Арифлейм занимаемся, то есть он ролик, например, посмотрел или какие-то первичные информации. и после этого мы начинаем с ним общаться предметно, то есть разговор идет не с позиции, что «Да я вот где-то слышал, что вот эта система маркетинг не работает, нет, условно как бы вот не так, а уже посмотрел, разобрался, понял, что ты этим занимаешься, и он задает вопрос или по какой-то причине хочет, или не хочет, понятно, да? Вот и соответственно после этого, после этого мы, ну, отвечаем ему на вопрос. Если по какой-то причине не ладится, не ладится, то мы еще раз аккуратненько возвращаемся к моменту выявления потребности. Потому что, может быть, то, что ему там, не знаю, нужно летнюю резину купить, это не вся его потребность. Или что, например, он хочет ипотеку закрыть за полгода. Предположим. Вот. То есть, когда нащупываем потребность, снова возвращаемся к работе с возражениями и закрываем сделку. Закрываем сделку, вот здесь Я рекомендую это делать вопрос с куратором. С куратором. трех сторон, вот такая вот у меня красивая буковка К. Куратор. Силиком писать не буду, будет. Кура. Нет, ты напишу все-таки. Вот. Куратор, куратор, марат, вот, барат, абрат, там, и так далее. Так вот, смотрите. То есть, с куратором. То есть, я говорю, например, Иван, смотри, то есть ты предложение посмотрел, то есть, та или иная компания, да, то есть, посмотрел, вот у меня есть задача с тобой построить большой бизнес, вот, я нацелен на продвижение. И давай, смотри, чтобы тебе было понятно, я тебе познакомлю с партнером, вот, чтобы мы в одной команде работали и у тебя было, например, интересно, знакомство с человеком, которому я доверяю, вот, к себе, да, вот, а во-вторых, вот может ответить на те вопросы, на которые, например, ты, может быть, мне посещаешься дать или еще какие-то моменты, вот. И только после того, как мы договоримся, например, что Ваня говорит да я говорю да, и куратор говорит да, мы за ну, до, до, до, до, до разговор добавляемся. Это очень важный момент, чтобы как бы сказать, куратор как ребенок, он должен быть долгожданным. Они, они не прошены, понимаете, незваным, вот как бы, нежеланным там, и так далее. То есть ему гораздо комфортнее, да, когда его ждут и любят, вот так, чтобы было понятно. Так, этот момент понятен? Это мы сейчас, это мы сейчас разобрали, ну, как бы, больше при, на примере классической системы продаж. А вот теперь давайте разберем непосредственно, как это можно делать, например, уже, а, так сказать, чуть более холодным человеком. Если человек не хочет третий лицо, значит, вы неправильно ему продали. Я вообще вам расскажу страшную тайну, что человек, если что-то не хочет покупать или на что-то не хочет соглашаться, значит, плохо продаете. Я вам вот как бы серьезно, по секрету могу сказать, что... А на самом деле, на самом деле, вы в этом мире столько всего покупаете лишнего и как бы нелепого, и, в общем-то, реклама, я очень люблю рекламу, очень долго ее изучаю, я могу сказать вам одну простую вещь. Например, сегодня сходил на фильм Дэдпул. Наверное, поставьте плюсики, кто слышали про Deadpool, да, что, что скоро будет там и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, Вот, вы понимаете, что это один из самых низкобюджетных фильмов Марвел, вот, с самой крутой пиар-программой. Самой крутой пиар-программой за всю вообще историю. То есть за полгода до выхода фильмов, там получается фильма еще практически не было, но, а, за год даже с лишним до выхода фильма, режиссер, который тоже никому не известен в большом в большом кино, он снял двухминутный трейлер, двухминутный трейлер снял, этот трейлер показал, показал этим руководителям Голливуда, они сказали, что это все фигня, это мы снимать не будем, вот он после этого выкинул это в сеть, это стало популярным, раскрутили, разогнали в интернете, куча народа лайкает, куча народу попросили, а попросили и как бы, вот, стали ждать фильм, и после этого было выделено всего 60 миллионов долларов. 60 миллионов долларов для современного блокбастера это вообще, вообще фу, ну как бы. Для сравнения, тот же «Властелин колец» это 320 или 340 миллионов долларов. А, а фильм, который, вот пос, последняя серия, последняя серия этого, какого, «Звездных войн», там что-то тоже, по-моему, что -то в таких вот цифрах. А 60 миллионов долларов это так, ну как бы, повседневочек. И вот этот дедпул обещает быть одним из самых кассовых фильмов Марвел. Вот, например. Хотя... А, казалось бы, кому в России, ну, кому в мире нужен этот ручек ржавский, который матерится, вот, и всех рубает метем и пистолетом, при этом а, подкалывая ниже пояса, что называется. Вот. Но это настолько и колорит смотрится, и его настолько долго ждали, что сейчас на него пол России исходит, 100%. Ну, так пример говорю. Поэтому если человек не хочет, не хочет на, на скайп, значит, вы просто куратора настолько как бы зачморилишь. Да? То есть, что называется, вы повели себя как этот, как, это, как степительный лимурчик. Понимаете, Лимурчиков в тот момент, когда что-то получается не так, как вы хотите. Так. Далее. Теперь давайте переходим непосредственно к алгоритму работы онлайн. Смотрите, еще задавали такой вопрос, как работать на холодном рынке. Сразу часто могу сказать, что это сложнее, чем в теплом рынком, потому что, например, на теплом рынке установление контакта и выявление потребностей происходит проще всего. А это самый важный этап вообще. Это порядка 60-70% всей сделки. Вот именно вот сюда приходит. Понимаете, да? Это более подробно вы можете посмотреть в нашем обучении, как подписать суперпартнера. А об этом говорила Екатерина Неволина, если не ошибаюсь. Так. В смысле, именно в этом обучении она говорила. Далее. Итак, смотрите, алгоритмы работы на холодном рынке. Пункт первый. Смотрите, погнали. Это важный момент. Записывайте куда-нибудь себе, выясняйте и так далее. То есть, если вы будете сразу человеку писать привет, видео и все остальное, вы поймете, что будет, да? То есть мы это проходили. Я на всякий случай отмотаю для тех, кто. Ну, как бы, вот, то получится все грустно. Вот либо вот так вот, либо вот так вот, но в конечном итоге все равно вот так. Вот. Это однозначный вариант. И таких а, головотяпов сетевого маркетинга в интернете каждый каждый, в общем, два из, два из, два из двух, в общем, два из трех. Вот, смотрите, первым делом, что делаем? Подготовка, пункт первый. Во-первых, перед тем, как писать человеку, то мы настраиваемся на позитив Вот, изучаем его страничку в интернете, например. Как это можно делать? Я сейчас подкидываю вам некоторые варианты, я хочу, чтобы вы поняли логику. Вариантов может быть много, технического исполнения очень много, вы главное поймите основную суть. Итак, пункт первый. Изучение, подготовка. То есть вы смотрите человека обязательно на стену, вы смотрите, в какой он компании находится. Если вы еще не знаете эту компанию, найдите где-нибудь ролик какой-нибудь, посмотрите, что за компания, что предлагает вообще. То есть подготовьтесь к, ну, к потенциальному разговору, пониманию его слабых мест или сильных мест. Потому что представьте, что вы не знаете, например, из какой он компании, вы ему что-то предлагаете, а он знает ту компанию, которую вы предлагаете. Тогда он заведомо сильнее вас. Дальше обязательно важно настроить, то есть, например, зашли на страничку, полайкали, да, а, причем полайкали не только бизнес, не только бизнесовые посты, да, то есть какие-то личные, например, раз кто-то человек написал что-то, то есть, вот, например, как бы меня можно было бы начать подписывать, ну, предположим, да, вот написал я сегодня отзыв про этого Дэдпула. как бы очень позитивного персонажа, вот, написал отзыв там, раз, например, лайкнуть, написать, блин, крутой пост, например, мне сразу приятно, потому что я старался накатал вот такую простынку, ну, как бы мне нравится вот это делать, вообще люблю кино, вот, и мне, например, написали бы там классный отзыв. Вот, а ты, наверное, там ну, в кино разбираешься. Я такой, ну, там, типа, там, ого, как приятно, там, ля-ля-ля. Вот, прикольно там, ти-х-тик, -ти". вот. А какие еще кино бы посоветовал? Я сразу такой уже, оп, крутой, то есть контракт, контакт установлен. Я сейчас, ну, на примере просто говорю, вот, а контакт установлен, я такой, ну да, вот так-то, я смотрю, меня там фотки налайкали, там что-то еще там понаписали, еще какие-то моменты. И, в общем-то, такой думаю, М? уже человек интересен, понимаете, уже человек, еще не про бизнес ничего не сказано, еще, особенно если у вас на страничке, не дай бог. Ну, как бы, если, слава богу, у вас на страничке нету упоминания компании конкретной, например, то это вообще интересно становится. То есть я смотрю у тебе на страничку, вроде там не фанатик, там не зомби, там нет не с, с, с логотипом Макдональдс или там любую другую сетевую копать. Вот, а не зомби, то есть можно общаться. Вот, все. Дальше начинается установление контакта, вот именно вот таким вот образом, через то, что близко. Понимаете, это нужно нащупать. А нащупать это можно посмотрев интересы, посмотрев фоточки, посмотрев альбомы, посмотрев, например, вот это вот все в первом пункте, это все изучается. Понимаете, да? Вот вы хотите человека, подойти, вот, вот так вот. Дальше. Выявление потребностей. Дальше там в переписке. Это можно все еще пере, ну, как, переписываться, можно общаться. То есть, ну вот так вот. Время от времени, то есть там привет, там, ты или ты, можно даже не, не за один раз это делать. То есть написал, привет, услышал, прикольно, там. А раз потом например, нашел в интернете какой-нибудь еще отзыв, так раз, ну, если вот, например, и создавайся, если заходить. раз мне в личку скинул, ой, я такой раз почитал, полезность какую-то там обозначили. Я такой, о, какой интересный человек. А потом общаемся, вроде какие-то общие моменты нашли. И такой, проще сказать, Дим, слушай, о чем мы ну, пишем-то, уже пальцы устали, пошли в скайп поболтаем. И скорее всего я скажу, да, выход на скайп. Это несложно. Обратите внимание, выход на скайп не чтобы там затереть за компанию какую-то, да, То есть, а просто личное знакомство. То есть мы делаем холодный контакт, в этот момент теплый. Я когда выхожу на скайп, мне уже интересно, что за человек-то там такой, мы уже с ним, ну, как бы близки, знакомы, дружим, все круто. То есть вот, а, как бы вроде уже не холодного, а вроде к другу, как бы, звоню. Давно, может, не видели, что называется, вместе в школе так, этот момент понятен? Поставьте, пожалуйста, там 43, чтобы, как бы, вот, чтобы внимание в теме. Угу. И 21, если информация вам показалась ценной. Ну, вот, как бы, то, что надо, в общем, что называется. Ага, все, хорошо. Так, дальше, погнали. Следующий момент. Выявляем потребности. Все, возвращаемся к этой теме. Выявляем... Вот, все, с теплого пошли. То есть это уже теплый. А выявляя потребности, то есть начинаем общаться, что как вообще, а там чем еще, например, кроме, к примеру, да, опять же, кроме кино, чем занимаешься? То есть я, ну, на этом сетевым маркетингом занимаюсь, например. И ты да, Ваня обещаю, меня подписывает, говорит, ну, прикольно, слушай, я тоже а в какой компании и все. И вот э, уже пошло именно э, не с позиции соперничества, а с позиции как бы вот коллеги встретились, понимаешь? То есть вот э, как это часто бывает, когда вас начинают сетевики долбить, то есть в дверь стучаться, например. Вот, вас это бесит? Ну или там вызванивают на встречу, там еще какие-то моменты. А когда ты, например а Идешь там по улице, там, не знаю, смотришь, там, любимые девушки, цветы выбираешь, а рядом парень, короче, с тобой стоит, а у него, например, не знаю, там, часы, которые в револке выдают, ну, в, в компании сетевой, ты говорю, о, такой, и что-то а потом ты смотришь, он ситик. спрашиваешь, ты что, сетей? Он говорит, да, сетей, как бы вот, как земляки встретились. Это другой немножко подход, нет такого, чтобы мы пытались. Мы изначально друг друга не подписывали. Понимаете, да? Но сразу какая-то общность, это у нас родни. Дальше. А, и все равно там начинаешь разговаривать, там кто-то про свою компанию, кто-то про свою компанию, и вот она пошла как бы а, не с позиции доказать, что лучше. А выслушай ты, вот ты, если звонишь человеку, да, выслушай ты его, расскажи, блин, круто, слушай, прикольно, там, ты, ты что качаете, да, и так далее. Вот, и он как бы такой, будучи обязанным тебе, он тебя спросит а ты чем. И ты такой, ну, как бы вот и больше про идею, чем про цифры. Ну, по крайней мере, вот то, что вот, то, что у меня работает. Это важно. То есть, а, если ты там будешь говорить, что да, цифра там, бинар 10% там, и так далее, большинство людей на самом деле это не очень важно, потому что есть очень крутые маркетинги, в которых никто не зарабатывает, и есть не очень крутые маркетинги, в которых люди зарабатывают, то есть вопрос -то, на самом деле не в этом, не за цифрами гоняемся. Вот. Ну, презентацию дали через потребность, а так как вы с человеком познакомились, вы уже знаете, что ему интересно. То есть, к примеру, если вы с сетевиком общаетесь, а до этого вы выяснили, что он там сетевой занимает, что, там, например, долго квалификации не рос в какой-нибудь, да, например, в статусе, еще что-то. Или там, еще как-то, или команда подустала и так далее, можно накинуть тему о том, что как бы, а помнишь, как было тогда, когда ты только начинал, когда все было свежачок и так далее. Ты вот прям кровь горела, все было круто. И он такой, да, слушай, да, сейчас было вот так поработаться, раньше, да, вот не получается. И, слушай, ну смотри, это вопрос у которая тебя зажжет. Ага, ну и там, и понятно, да, логика? То есть вот через потребности понять, простите, вот, не конкурировать и дальше. Значит, дальше, и в формате разговора плавненько продавать своего куратора, чтобы человеку было интересно. Вот как новичок, например, продаю своего куратора, давайте возьмем Ваню Бештанька, да, я вот, например, звоню Кате Невольная, говорю, Катя, смотри, мы тут, ну, с тобой общаемся, прикольно, вот, а, мне вот нравится, что ты фотографировать любишь, я вот тоже, как бы, сейчас пытаюсь обути, обучаться там всем этим селфим и так далее, я, то смотрю, у тебя как-то грамотно, где-то училась наверняка. Вот, она такая там, ну нибудь там, ты, ну, как бы завяжется разговоры сто процентов. Вот, она говорит, слушай, прикольно, вот у меня, вот есть Ваня Бештанько, он вообще там супер-пупер монстр там и так далее. И когда мы уже а, начинаем про бизнес говорить, про Ваню уже упоминалось, и мы еще там начинаем потихоньку, потихоньку, и в конце концов делаем так, чтобы было интересно познакомиться. Напоминаю, это можно сделать не за один звонок, не за, не за, один, не за один подход, а за один, два, три, например, подхода и так далее. Вот. Все, трехсторонний звонок, и после этого включение в работу. Вебинары, ну, прошу прощения, куратор помогает закрыть сделку, Дальше подключаем, добавляем в чаты, приглашаем на вебинары, оставим задачу с человеком, там, со всеми знакомим и так далее. Это очень-очень-очень важный момент. Понимаете, о чем я говорю? Угу. Поставьте там плюсики просто. Ну, если понимаете. То есть вот такая логика. Подсогласитесь, согласитесь, что это немножко отличается, отличается от того, что мы часто делаем вот в таком формате. Притом, смотрите, вы такие скажете, ага, слушайте, это же... Это же это ж сколько тут надо с каждым человеком, может быть, три дня. Прикиньте, три-четыре дня, короче, с ним только дружиться, знакомиться и так далее. Ужас, да? Согласны? Поставьте, не знаю, 65, кто так подумал. Есть такой, да? Такой, о, обещали, легко, короче, а тут три-четыре дня с каждым человеком дружиться, а там по странице его лазить, тупить и так далее. Теперь вопрос. А, смотрите, а сколько, сколько этапов подготовки вы сможете сделать за день? Вы можете с 15, 20, 30 человек там полайкать, списаться, поболтать ни о чем, и кто-то вам будет интересно, правда? Вот, этап подготовки просто на уровне, там, потыкал, написал что-нибудь, пару постов, откомментировал, там, что-то еще и так далее. Вот, можно до 40, но давайте возьмем 10. Вот мы 3 дня, например, подряд делаем порядка 30 человек, ну вот условно, да? Вот, 30, 30 человек мы забросили, как бы, подготовку, там, установление контакта, вот оно пошло, пошло потихонечку. Потом выход на скайпы. Это же получается определенный конвейер. То есть мы с кем-то знакомимся, с кем-то устанавливаем контакт. В этот же день, да? Но это другой человек. Значит, с кем-то выходим на скайп, кому-то уже что-то рассказываем, кого-то включаем в работу. И в этот же день, когда кого-то включаем в работу, мы другого человека снова знакомимся, еще другого человека уже на следующем этапе и так далее. Понятно, да? И в результате при правильной работе через интернет, это получается, что у вас может догнаться до 3-5 личных регистраций в день. Представили этот момент? Личных регистраций в день и это точно можно. Да, совершенно верно. Просто... Взять, расписать. То есть, на сегодня я там с Петей, с Колей и с Васей у меня сегодня, что у них там, условно, там выявление потребностей. Ну, к примеру, да, то есть еще до переписки. А вот, например, с Арсением, Терентием и Федором, вот, вот такой вот славянский денек у меня сегодня. А выход на скайп, хоть посмотреть на них, так, спасибо. Вот. А, например, по фнути там, кто там еще там, Диви и какой-нибудь Ашот, вот, с них, их уже, ну, как бы, все, пакеты проводить. Понимаете, да, один и тот же день. Просто мы разбиваем. День как части стами. Угу. Вот, этот момент понятен. Поставьте там 34, кому понятно. Угу. Так, а теперь поставьте 45, кто будет применять. Угу. Угу. Все, огонь. Огонь, ребята. Значит, я даю нужную информацию, это важно. Вот, это важно. Так, а теперь вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Смотрите. Вот есть такой вопрос. Какие виды мотивации вы знаете? Угу. Зна, ну, слышали, наверное, да, только такое понимание, мотивация. Мотивация бывает пять основных видов. Вот это я тоже беру из корпоративного обучения, потому что, в принципе, и я, и Иван, и, если я не ошибаюсь, и Юнара, и э, Евгений, точно сейчас не скажу за всех, но как бы за нас точно могу сказать, что мы проходили обучение именно с, то, которое проводится там, значит, от э, бизнес-тренеров, которые заказывают «Газпром», «Сбербанк». То есть, ну, корпоративные бизнес тренера, то есть большие выезжали далеко за границу. Вот. Момент в чем? Вот мотивация, это бывает материальная. Вот, например, в нашей, в нашей сетевом маркетинге материальная мотивация почти всегда. То есть ты подписал человека, ты заработал деньги. Согласны с этим? Вот, давайте вы ставите там циферку 1, что согласно, то есть, например, к примеру, прям по, то есть, 1. Все, хорошо, материально, это как бы это нам известно, понятно. Есть отрицательная материальная мотивация. Например, вот если ты не выполнишь план, то тебе не заплатят зарплату. Вот. В, сетевом бизнесе, в сетевом бизнесе это а, меньше заметно, но а, в зависимости от разных видов а, систем вознаграждения, например, во многих классических компаниях, где есть классический маркетинг-план, бывает такое, что если ты не выпустишь какую-то квалификацию, то тебе обрезаются проценты. И то есть ты с того же самого объема заработаешь, например, не 10%, а, например, 6. Вот. То есть это так называемая отрицательная материальная мотивация. То есть если ты не сделаешь, то ты не заработаешь. Точнее, ты заработаешь меньше, чем даже если ты, ну, как понял, да? Вот, это напишите два, кто понял. Кто не понял, задавайте вопрос. Ага. Эмоциональная мотивация. <смех> то есть, когда я такой прихожу И говорю, Петя, Петя, давай Давай, я знаю, что ты сможешь подписать 100 человек за три месяца, давай, Петя И все такие, короче, мы все стоим и кричим Петя, давай, давай, мы верим в тебя Петя, ты наш чемпион, и так далее Это тоже знакомо Карьерная мотивация Петя, если ты выполнишь план, мы повысим тебя по в должности. Либо, Петя, если ты выполнишь план, там, подпишешь нескольких человек Ты, например, закроешь какой-то статус Снакомо тоже, я думаю, да, поставьте вот там 3-4, ну, то есть, ну, кто, в смысле, понял По троечке и по четверке Угу. Все, окей, понятно. И мотивация отпуском, да, либо мотивация отдыхом. Это, например, говорит, кто, например, сделает какой-то результат, тот за счет компании пойдет, например, э, э, на корпоративный в Турцию. Ну, как раньше это было, да, например. Или еще какое-то. И это тоже заставляет людей двигаться. Этот момент понятен, да? Вот. Поставьте плюсики, кто понял. То есть тут все, в общем, как бы достаточно просто логично. Сейчас я объясню вам, к чему вообще я все это рассказываю. Вот. Сейчас, секундочку. Так, прошу прощения, у меня тут небольшой форс получился. Вот, а, Деберман прибежал, давай собирать. Так, а, а теперь смотрите, я хочу рассказать вам одну замечательную историю. Одну замечательную историю, которая, а, которую рассказал один из очень серьезных бизнес-тренеров. Вот, бизнес-тренеров. Сейчас я скажу, как его зовут. Я даже себе тут его выписал. Вот. Уильям Эдвард Деминг. Вот был такой момент. Вот, он собрал на одном большом бизнес тренере многих директоров, топ-менеджеров, многих дипломов MBA и попросил перечислить все известные, способы мотивации, все известные способы мотивации. <как> все известные способы мотивации. И, все, и мы перечислили вот эти, точнее не мы, а те люди, которые там были, перечислили материальную, официальную, материальная мотивация, официальную материальная, мотональную, карьерная, мотивация отпуска и прочее, прочее, прочее, прочее, Вот мы все записали. Вот все люди, которые были, записали. И после этого вот Уильям Эвердеминг он пригласил одного из участников семинара. Например, давай, Ваня, давай сегодня это будешь ты, хорошо? Вот. Пригласил в большой корзине, в большой корзине, в которой были оранжевые и белые шарики для пинг-понга. Для тех, кто помнит, я обещал сказать про красные, но картинки с красными не нашли, сегодня будут оранжевые. Угу. Вот, шарики. Вот, и представь, Ваня, ты тут? Поставь плюсик, что ты тут. Сейчас ты, вот, ты у нас эксперимент. Я говорю, Вань, я тебя прошу завязать глаза. Завязать глаза. Вот ты, например, завязал. Давайте, ну, предположим, Вань завязал глаза, и а, я говорю... И выбери все белые шарики. завязанными глазами. Вот. Давай по пункту. Материальная мотивация. Я дам тебе 100 долларов, если ты выберешь только белые шарики. Не работает, да? Вот. По-другому. Я штрафую тебя на 100 долларов, если ты выберешь хоть один красный шарик. Что же не работает, да? Давай. Ваня, я верю в тебя, ты крутой парень, я знаю, что ты выбришь только белые шарики. Друзья, давайте хором. Ваня, Ваня, ты крутой, ты справишься. Поставьте, пожалуйста, знаю, звездочки, чтобы поддержать Ваню. Звездочки, много звездочек. Давай, Ваня, Ваня, все, давай. Тоже не получается тебя с завязанными глазами выбрать, да? Вот. Понимаете, да, логику, о чем я говорю? Способы мотивации различные, они все существуют в бизнесе. И в сетевом, и в линейном, и в любом абсолютно. Но когда нет понимания, как делать, как делать и что делать, то очень часто, очень часто, вся эта мотивация приходит к тому, что мы просто находимся в состоянии сначала добермана, который на дачу собрался, вот, ну не знает, за что взяться, а потом уныло, лемуртика, потому что энергия ушла. Энергия ушла, она была съедена отказами, неуверенностью, прочими вещами, о чем Ваня, например, рассказывал. И это очень важный момент. Поэтому почему мы э, в нашей команде просто бизнес очень много времени уделяем именно обучению. обучению. Это не для того, чтобы вы, например, э, Просто ходили и как попы с ручками, просто сидели и записывали, ни в коем случае, чтобы применять. Потому что мне всегда интересно общаться с людьми, которые, действительно, которые практики, которые... Почему мы просим собирать у работающих людей, у работающих людей конкретные просьбы. Потому что делать, как делать. И очень важно, очень важно во всей вот этой системе, это правильный, правильный эмоциональный настрой. Я хочу показать а, последнее видео на сегодня. Это видео совершенно <как> потрясающее, мне оно очень нравится. А, вспомним, да, видео про лемурчика. Вот, вспомнили, да? То есть это ну, не самый уверенный в себе зверек. И он кушает, ну как, ну как-то уверенно, да? Возьмем, что кушать – это делать бизнес. Это зарабатывать, это потреблять, это, ну как бы, вот что-то достигать. Сейчас я хочу представить вам другого персонажа. Это уверенный в себе енот кушает уже не пресный рис, а вкусный виноград. Давайте посмотрим, как это будет. Он энергичен. Он радуется жизни. Он не останавливается на отдельно съеденной ягодке винограда. И он четко понимает, что ему нужно использовать разные моменты употребления для того, чтобы все лучше и лучше оттачивать систему работы. Он ничего не боится. Вокруг него сидят люди, ему вообще плевать. Он сконцентрирован на цели. Абсолютно. Я точно знаю, что эта кисть винограда кончится гораздо быстрее, чем у него кончится аппетит. И за ней последует какая-то следующая. Если он здесь не найдет, он пойдет дальше. И вот этот енот потрясающе ну как бы... Такой антипод лебурчику. Вы посмотрите, как блестят его глаза, он полон энергии, он полон достижения, он, он, он делает этот виноград как бизнес, четко, пошагово, последовательно и... Съешь, да? Вот, все съел. Так, ага. Ну, а если съел, что сидеть, надо идти. Все. Понимаете, да, логику? Поэтому, смотрите, что бы я вам порекомендовал. А, правильное мышление, которое говорил вам Ваня, правильный настрой, вот как бы, чтобы вот быть прямо... А, вот как вот этот енот. Эффективным, последовательным, с э, офигенными глазами, уверенным и целеустремленным. А заряд энергии бешеный, как у добермана, который собирается на дачу. Помним, да? Заряд бешеный так, и так, прям вот так, всегда, а не останавливайся, чтобы всегда а хватало а энергии. А вот а всего, а на все а и так далее. На любое а возражение, в а любое положение, в любой, а а в любой а ситуации. А, и никогда не быть лемурчиком одной простой причине. Лемуртику достается не коньяк, как доберману, не виноград, а рис. Вот, просто рис. А, Интовидные доберманы, да. Поэтому спасибо огромное за то, что согласились выслушать. И мое вам пожелание. Помните, что не надо доставать только оранжевые или белые шарики. Задача простая. У тебя, как у человека, который пришел в МЛМ, у тебя одна простая задача. Подпиши все СНГ. Подпиши все СНГ. Не откладывай на завтра то, что можно подписать сегодня. Вот. И после того, как вы начнете это делать, вы поймете, что очень сложно остановиться тогда, когда все получается. Спасибо огромное. С вами был Ползунов, Дмитрий и Иван Колногоров, команда «Просто бизнес». Освободите время для жизни, сделайте большой результат. И подпишитесь в СНГ. Спасибо.